Мурашки История Рапино, часть третья Милый Шу. Милый шум, говорила мама, слушай слово мое и верь. Будь в мечтах, как осел упрямым и глухим будь, к людской молве. В тебе спрятан талант, и дальше он покажет тебе твой путь, только Шу. Бойся лесной фальши и про матушку не забудь. Шу угрюмится, кривит плечи, и совсем ему не понять, кто настолько бесчеловечный может взять и забыть про мать. Шу всего-то каких-то пять. «Милый Шу», — говорит Шуретта, — это, кстати, его сестра. «В мире страшно немного света. В мире ужас, как нет добра. Так подумай, куда стремиться, чтобы не вымокнуть в темноте. Если что, то твоя сестрица сохранит тебе лучик. Здесь». Шу угрюмится и вздыхает. «Ну зачем же так говорить?» Он и сам все на свете знает, и не надо его учить. Шу, семнадцать, он начал жить. Милый Шу, говорит невеста, вот столица тебе сдалась. Чем тебе рапино не место, если хочешь попасть во власть? Государство, оно повсюду, людям помощь везде нужна. Я боюсь, что ненужны будут тебе так, как нужна страна. Шу угрымится, даже злится. Здесь остаться, что выбрать смерть. Ему нужно попасть в столицу, чтоб хоть что-то за жизнь успеть. Шу, почти что ведь. Двадцать шесть. Мистер Шу лучший наш сотрудник. Верен царству слова, как я. Шу теперь все людские будни может словом отправить в ад. А в народе известен только как политик и меценат. Только кто-то вчера иголкой, гад, испортил его плакат. Шу грумился бы, возможно, но не может. Держи лицо. Он и так лезет вон из кожи, чтоб стать лучшим из подлецов. Тридцать пять. Шу завыть готов. Милый шу, а ты подаришь шубку? Милый шу, а теперь, теперь. Это Марта. Как ветка хрупка, но опасна, как дикий зверь. С ней наш шу уже третий месяц изменяет. В мечте, стране и когда-то своей невесте. Уже множество лет жене. Шо угрюмится, но кивает. Пусть в контору пришлет свой счет. Шо и сам до конца не знает, что за мука его грызет. Сорок. Время идет вперед. Милый шум, говорит записка. Дети с мамой устали. Спят. Я ушла. Когда слишком близко живешь к бездне, она в тебя начинает смотреть. Бесстыдно. Так сказали вчера в кино. Шум. Мне зверски за нас обидно. Жаль, покинули Рапино. Шум громится. Курит долго, дает знать о себе артрит. И ведь было давно без толку. Так откуда дыра внутри? шу один, Ему сорок три. Милышу телефон вздыхает. Этот голос его сестра. И не хотела звонить, но... Знаешь, мама в Свет отошла вчера. Шу не имеет. Как это вышло? Не болезнь это, старость, брат. Шу не верит ей, громко дышит. Шу звонил ты семь лет назад. Шу грумится, трет глаза, покупает билет в купе. Как случилось, что небеса взяли маму его к себе. Время Шу. Пятьдесят тебе. Врапино, как всегда, покой. Шу сжимает его в горстей. Землю. Бросить на гробство мой мама. Сможешь меня прости. Я глухим был к тебе, родная. Я мудрее себя сейчас был в пять лет, и теперь не знаю, то ли плакать, то ли молчать. Ты ведь мне говорила, мама. Ты учила, что значит дом. А я в тщеславии был упрямом ума по жизни глухим ослом. А Сзади тихо сестра подходит Руку Шу на плечо кладет Столько света здесь на восходе Солнце над Рапинок Встай